всем привет дорогие друзья с вами канал крипто в этом видео я расскажу о новом интересном проекте проект называется blazer coin это как я вам говорил сейчас активно развивается это первое киберспорт второе это криптовалюта и ребята решили совместить киберспорт и криптовалюту и в итоге у нас получился blazer coin в общем довольно таки интересная идея данного проекта а именно то есть будет создана платформа платформа с рейтингами э, то есть в этой платформе можно будет полностью отследить свою статистику статистику мировых игроков то есть даже начинающий там, игрок там, то ли StarCraft, там, Dota 2 или CS:GO, он может показать свои качества, может попасть в команду и может быть даже на этом заработает э, хорошие деньги именно я на этом и подчеркну также у них будет Blazer Shop в котором будут ключи от игр ну то есть всякая игровая такая тематика будет в blazer shop продаваться в принципе как бы предысторию я уже рассказал так что что у нас дальше ну то что турниры это раз у них сейчас самая лучшая команда по StarCraft уже собрана также у них будет еще команда по Dota 2 это очень хорошо. Соберут они хорошую команду и также будут участвовать в чемпионатах. Давайте вкратце посмотрим, что у нас получается по самой монете. Допустим, вот не только как фанатам таким, допустим, как я, да, а также инвесторам будет интересно, как на этом заработать. Хороший рой. Все будет стабильно и все на этом смогут как бы и остаться в плюсе и активно будет развиваться сама система. А, в общем что я хотел подчеркнуть давайте посмотрим это у нас x11 алгоритм всего у нас 42 миллиона монет примайн, самое главное смотрите примайн вообще изи примайн меньше 2% и им этого приманя довольно таки с головой хватит чтобы а, распределить на маркетинг на зарплаты команде на дальнейшее развитие проекта в общем они распределили так что им на все хватает Тикет у нас BLSR, в принципе ничего такого сверхъестественного здесь нет. Да, нам надо 1000 монет. Кстати, они уже есть на бирже и рой пока хороший. Сейчас до этого мы еще дойдем немного. Рой высокий, интересно, будет вложиться, сделать себе ноду. Cost mining, конечно, это 10% это немного. Ну, все же меня больше интересует, как мастернода, поэтому можно будет приобрести мастерноду и в течение, допустим, там двух месяцев, пока еще будет проект развиваться, на этом неплохо заработать, либо хотя бы что прошел там месяц, полторы ноды есть, купил, продал, перекрутил, и все. В итоге ты остаешься в плюсе в хорошем профите. Но для игроков, для тех, которые хотят себя увидеть в киберспорте, и для них будет выгодно иметь данную монету себе в кошельке, чтобы в дальнейшем можно будет, по-любому будут всякие плюшки с данной монеты, можно будет как-то себя с помощью данного проекта потом продвигать именно э, себя как бренд. В общем, здесь идет небольшая табличка а, о том, как у нас а, награда по блокам идет. Ну, здесь особо мы углубляться на этом не будем, идем дальше. Как видите, да, при 1,9%, все остальное у них было продано. И они 1,9% разбивают на развитие, маркетинг, киберспорт. В общем, и все у них, в принципе, уже разбито, все они построили. Им хватает на платформу. То есть ждем, когда полностью все заработает. Как видите, проект был скажем так, в разработке с октября, возможно и раньше, по дорожной карте сама идея была создана. И потихоньку они погнали, поехали, начали находить партнеров себе. И стоимость мета будет подниматься. На этом можно будет заработать хорошие, опять же, деньги. Поэтому надо ждать, когда, скажем, они будут показывать киберспорт, как они будут на этом тащить. В общем, как-то так. Ну, давайте особо мы вникать по дорожной карты сейчас здесь. Останавливаться не будем. Понятно, что это будет следующий листы в Потом расширение команды Blazor. В принципе, опять же, интеграция, маркетинг. В принципе, это везде такое По стандарту можно, как бы, дефолту сказать, идет. В общем, кошельки, как обычно, у нас на любой вкус и цвет. С этим у нас все просто. Кому интересно, можете файлы на GitHub полистать. Здесь мы особо останавливаться не будем. И переходим мы к членам команды. Как видите, генеральный директор, да, все ссылки на него есть, можно и на LinkedIn зайти посмотреть, и на Facebook, и на Twitter, также менеджер сообщества, Марчин Сливка, Никодем Швиден, надеюсь, правильно я произношу это, потом, это старший инженер у них, приехим отсюда, и... Получается, я кубка журналист. Что интересно приложит журналистка? Ну да ладно. Как видите, да, опять же, все ссылки есть в описании, поэтому я опять же оставлю еще в описании под видео. И у них там есть еще Twitch каналы, на которых можно смотреть стримы, можно смотреть всякие движухи и тому подобное. А сейчас мы больше переходим к моменту именно для людей, которые настроены на инвестиции. И как чтобы на них смогли на этом заработать. Анонс. Быстренько мы пролистаем. Как видите, да, небольшие вырезки, вещей, ликвиды Blazer Kmile. А StarCraft у них. Ну, тем не менее, ребята пытаются, ребята развиваются. Но это хорошо. Они там на этом бабке заработают и все. У них будет отлично, у них будет хорошее будущее. Но давайте вернемся на шаг назад и просто глянем как мы сможем сколько мы сможем заработать как видите дорогой да, у нас 811 процентов окупаемость 45 дней то есть купил моду но да стоит как видите довольно таки немаленьких денег здесь конечно еще информация на сайте прыгает поэтому на мастернод онлайн я даже не говорю о том, что они оплатили листинг на саму онлайн. Потому что это уже у них по дефолту это а, крутые люди, крутые разработчики, крутые команды. То есть у них все четенько. Как видите, уже 24-х ноды в сети есть. И ребята на этих нодах зарабатывают хороший кэш. И просто все у них путем. Так что можно и пост пробовать. Но то сами понимаете, на что он эти 10% с блока. Это по сути как бы ничего. Лучше же если брать, так брать сразу ноду. Ладно, мы особо на этом останавливаться не будем. Перелетаем мы на биржу, да, CoinExchange. Как видите, ордера на продажу есть, ордера на покупку есть. А, цена, в принципе, более-менее стабильно держится. Есть мелкие там слив, под слив был, как видите, да, кто-то там продал пару монет. И моментально они в цене обратно все отбили же. И ордера на покупку в общей сумме, наверное, биткоина. И, грубо говоря, продается одна нода. То есть монет на рынке немного, даже если их здесь все выкупить, то ноду не получится даже собрать. Не все так просто, как казалось бы. Ну, на пост какой-нибудь для начала настрябывать можно. Ну Для нормальных типов, которые хотят на этом заработать бабки, я думаю, они все найдут возможность и способы прикупить монет и подняться на этом. Ладно, мужики, что? Э, о проекте я вкратце рассказал. В принципе проект надежный, так как хорошие у них партнеры и идея проекта также интересная и хорошая. Я думаю стоит вложить бабки, на это можно будет заработать неплохие деньги, как минимум X2 сделать. Поэтому давайте, поддержите подписочкой на канал, лайк под видео, все ссылочки будут в описании, пишите свои комментарии, постараюсь всем ответить, всем помочь. На пока это все, давайте, всем удачи, всем профита, всем пока.